Так, всем сап, собственно я у микрофона, как всегда. Um, сегодня я обзавелся Шанихэ, но перед тем, как я начну проходить, собственно, бездну мне нужно поставить свой отряд. Будем экспериментировать вот так. Ой! образ не сменю. На самом деле звучит очень страшно. Но посмотрим. Как раз можно будет протестировать ее в бездне, потому что я хотел это сделать. Собственно, увижу, что из этого будет. Сейчас я возьму все пропиты. Хотел составить националку с э, этой штутавой, но нет. Так, когда хп персонажа уменьшается, ты не представляешь, сколько данного волну, которая наносит противником урон. Э, прикольно. А что у нас дендро ядра? Пофиг. Кстати, а что по уронам? Шашечка. Угу. Значит. Угу. Так. Есть только сюда. Можно даже сделать так. Здесь. Попробую. Шенихэ. И хутаву с бентом, наверное. выглядит странно но то есть персонажи нужно так так урон в течение 80 секунд после спринта на село так и нет смысла вкачать тем более она только на первый зал right here, the... no поехали um... меня бесит что они все далеко друг от друга Типа я могу сделать вот так, это будет смысльно, но я еще не в ту сторону, ультра. -мулятора. Here, right ну, по скорости я в любом случае успеваю пройти, мне просто больно uh -huh. с того, как uh -huh. я долго это А сейчас я Мико бы отлично могла улетануть. Uh -huh. Даже быстрее прошу, чем ожидалось. Ну, на то это и девятый этаж. Что у нас здесь? 15. Ну, собственно, поехали. Я упану. Короче, как будем делать теперь? Раз. Два, и. Я опять облажал снов. Ну, по 9К сносит, это а тоже хорошо. 29к. Поехали. А, отлично, отлично. Просто зашились. А, набиваем сейчас сульт для следующего этажа. Ой, это следующего зала, вернее, потому что ну, Будем откровенно, здесь это не составит мне никакого пройти Как видно у меня. А я коснусь по Ну первый этаж. Фу, первый. Первый зал я прошел мягко говоря, очень стремно по скорости, потому что я делал много тупых ошибок. Что у нас здесь? Макс П для Хутавы хорошо подойдет. А, значит, мимо. Снова мимо. Будем играть от хп. Right да, поехали раз. И теперь... А, я еще не пробил. Ну, вот это я уже понимаю, скорость. Shine down. Dead with me. Right here. Emerge. There is no escape. The field is lit. Right here. Быстро, красивый со вкусом. Здесь должно быть полегче? Всем врагу. я ошибался. Yeah <Kumors> Поехали. Тоже можно было в разы быстрее пройти. Но так как я тупанул. я сам себя покаплю. Насковорит, это нормально. Так долго все перезарядки. А, гидра, возможно, статус, потому что... Yeah. Right right самое Ладно, я ждал больше урона. Так, ну здесь все по старинке, значит, так же ставим. Раз у нас все отлично справляются. Почему не продолжить? Emerge, right now. Просто кивну пойдем. Нормально, так здорово. <свист> Все мульту могут почти, кроме Аяки. your true form cryo incarnate <laughs> Нам взял второй, у меня какой. У всех больше 50 ну только разве что для хутавы. Kill. Illusion shot right now, emerge, no. right here Out of my way Here comes the fireworks Right now, right here I'm always watching There is no escape, now you shall perish отлично второе стоп рот закрываю очень быстро первую будет тяжело чешу так легко теряю Option. Right now, emerge, shine down. Inazuma shines eternal. There is no escape. Right now, right here, right now. Out of my way! Let's light it up My will invite Let's light it up everybody My apologies tell me suck out. Do your master's bidding tell me the Он ну, здесь я могу сейчас очень сильно зафейлиться из-за того, что у меня одного перса не хватает теперь. Right now, illusion shudder! You right now. Right, now. right here. Right now, Emoge, no, right here. In a zoomer, time eternal, there is no escape! You can't run! You can't run! Right into it? Illusion shattered! We're huh. uh -huh. torn to oblivion! <laughs> you? You uh -huh. Back Right now! Nothing lasts forever! Emerge! Right now! Our bond is strong! Out of my way! Emerge! I assume a strength oh, no. Now you... Get... Lightning mean, Terrified! Right here, emerge! Behold, right here, emerge, torn to oblivion, dissipate, I'll settle that, right here, emerge, right now, shine down, Покажи проверяй. Ой, как это снег! свою форму! Давай, давай раз. так первый также собираем этот хил у нас это будет можно в принципе можно сделать даже так звучит рискованно но оправданным просто потому, что у нее довольно неплохой хил. Согласен, звучит не особо оправданно, но тем не менее. Right here, right Right here. Emerge. Right, Mark. Right here. Right here. Right here. Right here. Right here. Что мы сделаем это. Свет, чтобы а почему, а все <свес> <свес> они не померли? Just go the firework. Shines eternal Illusion shower huh. uh -uh. Go fish Right here, right now Now you shall perish s Сейчас хоть все живы, вышли. Так, поехали. Да, зря, I'll protect us! Emerge! Right here! The right now! Oh, no. A sight to behold! Right here! Right now, emerge! There oh, inside! No. Right here! Emerge! Right here! Right here. Нежно. Можно Ходил! Теперь ты возьмешь меркновение! не Emerge The field is There is no escape right here, right now oh. Illusion shuttle Time for a light jump That didn't count Я же меньше всех хп сейчас, чё я... А чё я 6 mm -hmm. Let's light it up. Жалко, что Шанихад кинулась, но я, не знаю, надеюсь, постараюсь справиться без нее, потому что... Будет больно защита минус 15, сила атаки плюс 40. Конечно, сила атаки. Оооо, чего? Так, о. Тогда поехали. О. Я забыл Язык! Язык! Язык! Язык! Язык! Язык! Язык! Язык! Язык! Язык! Язык! Язык! Язык! Язык! I'm always watching. Yeah. Emerge. Right here. Time to oblivion. There is no escape. I'm thinking of free. Heal the plate. Emerge right now. осталось справиться на якорь на ты, ах ты гидр ну мая а думал тут что реально будет страшно Или я? Давай, давай, давай. Успел. Фу. На последней секунде просто. На последней секунде. Жесть. Жесть. Так, а где шенихэ? Вот шенихэ. И также хута вам, на... Нуч. Дня Wie eine precise You Bien- Mm -hmm. uh -huh. Bloom is a flowers <laughs> illusion shattered right here. Sofa, <laughs> Emerge, right here. Shine down. Can't come up. Right here, emerge. A sight to behold. Right here, right now, right here. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Cure. Huh. Huh. Huh. Huh. Oh, dance. Dance with with me. me. Yeah. Двенадцать и один прошел, я в шоке. There's no escape. Now you shall perish. Now the show begins. It detached from the world. Поехали. Yeah. Двенадцатый этаж, это все не мое. Я это не пройду. Я сделал все, что мог. Я прошел двенадцать один. открываем теперь мой профиль 12 один так редактировать кека прости но тебя мы заменим теперь шаниха Стопа, я чё не все... Все же забрал, да? Да, ночь у нас всего две крутки. Тильт. А на чё у меня стоит... Какой усмиритель. Рассекающий. Мимо...